Так, ребят, всем привет, привет. Тот, кто меня не знает, я являюсь основателем сообщества Business Chance Pro, меня зовут Виктор Бандалет. Я также могу себя считать экспертом в продвижении в социальных сетях, в автоматизированных воронках для сетевого бизнеса, да и вообще в общем продвижении сетевого бизнеса через интернет. И сегодня я хочу затронуть, не знаю, важную-неважную тему, ну, она в любом случае важна она важна как компонент целостного продвижения а, сетевого бизнеса, да вообще любого бизнеса, который вы хотите развивать через интернет. Это именно как выстраивать доверие и делать легкие продажи. А, и м, это не значит, что здесь будет какая-то волшебная кнопка бабло. Да, то есть, что я сейчас вам дам какую-то теорию, либо рекомендацию, которую вы вот так вот сможете внедрить, и эти легкие продажи у вас понесутся, и вы легко выстроите доверие. Нет, конечно. Все опять же зависит от личности, от вашего желания, от вашего намерения, и от вашего осознания этого, как правильно это делать и этому постоянно учиться. Сегодня я дам вам несколько рекомендаций, которым я бы сказал, хочу пожелать вам придерживаться и в них постоянно развиваться, потому что без этого вы в любом случае не придете к какому-либо результату, если придете, то результат будет не особо тем, который вам нравится. Итак, ребят, первая рекомендация что а, приводит к усилению а, вашего доверия на вашу целевую аудиторию и способствует легким продажам, это storytelling. А, учитесь писать истории. <coughs> на западном рынке есть три, три критерия тренеров, три э, критерия экспертов на рынке. Первое это те, которые ведут продажи и обучение, рассказывая всего 20% истории и 80% какой-то теории, да, то есть там как-то учат чему-то, это считается самым низшим кастой, да, самой низшей кастой тренеров, которые меньше всего зарабатывают. Средняя каста тренеров, которые используют 50% историй. В своих продажах, в своих тренингах, в своем обучении и вообще в своей экспертности. И 50% обучения не через истории, то есть какую то цифры, какие-то практические навыки. Это средняя каста. И э, самая высшая каста тренеров, наставников, экспертов и тех же предпринимателей всего бизнеса, топ чеков в этой индустрии, это те люди, которые соответствуют следующим нормам, 80% они продают через истории, то есть 80% историй и 20% всего лишь там то каких-то цифр, практики, да, то есть какой-то какой такой вот э, теоретической части. И, ребят, вам нужно тоже к этому стремиться. Вам нужно стараться рассказывать свою историю. Когда вы научитесь э, продавать свою идею, свой бизнес, свой продукт через сторителлинг, а именно людям, люди, знаете, они как начинают магнетически притягиваться к вам, когда они узнают вас через историю. Почему на каждом вебинаре продающем, на каждом мастер-классе вообще э, все люди, которые зарабатывают миллионы российских рублей и в дальнейшем миллионы долларов, да, то есть они в каждом есть история от того, в каком минусе они были, да, то есть как плохо им было и какую они трансформацию при, пришли, да, то есть через свою историю, через свой жизненный путь и как они к этому пришли. Поэтому... Э, Старайтесь обучаться в этом направлении либо даже если даже не, не обучаться я например никогда не обучался сторителлингу хотя есть в этом э, есть свое свое направление такое в копирайтинге да то есть я считаю что это направление копирайтинга потому что зачастую сторителлинги используется в тексте, видеомаркетинге и это все в любом случае продажа через текст, через видео все это считается копирайтингом через слово да то есть продажи через слово. Поэтому старитейлинг э, это очень сильная магнетическая часть. Люди прям э, гипнотизируются, когда читают э, истории. Научитесь рассказывать о том, кто вы через историю, через что вы прошли, от э, проблем к, к решениям. Рассказывайте истории, э, вовлекаясь в продукт своей компании, например. Не, говоря, не говорите «я в компании О», например, например либо «я в компании А» рассказать, исходя из того, с какими вы трудностями столкнулись когда-то, и как этот продукт поставил вас на ноги, либо изменил вашу жизнь. Да, то есть, и очень круто читать истории человека, например, спортсмена, вот марафонец, грубо говоря, марафонец, как он занимался какое-то время спортом, и он, например, подготавливался к Олимпийским играм, либо какому-нибудь огромному соревнованию, и у него начались проблемы со здоровьем в той степени, что прямо была грань того, что он ну, не сможет больше в спорте заниматься. Врачи писали ему все, там операции, например, на суставы, либо там сердечно сосудистой системой и многое-многое другое. Либо что-то случилось, он попал в аварию и на реабилитацию оставалось совсем короткое количество времени. Ну, грубо говоря, да, то есть я абстрактно вам обрисовываю ситуацию. И все говорили, что все со всем этим покончено, но он там столкнулся с какой то продукцией, например, он начал ее пропивать, и через 2-3 месяца он стал полностью на ноги и стал очень сильно круто восстанавливаться. Тем самым, и там подытоживаем, подытоживаем например, к итогу, что э, он все-таки выиграет какую то там золото, либо серебро, либо бронзу, да? то есть, и это все э, сориентировано на том, что в этом всем помог продукт, да? то есть вот э, о продукте говорилось совсем там, я не знаю, процентов 20-30, наверное, всей истории, но вся смысловая нагрузка остается в том, что он бы этого не достиг э, без, э, без продукта той либо иной компании. Ребят, понимаете, о чем я говорю? И также можно и о продукте, и можно писать истории, учиться истории не только свои, своих клиентов. Возможно, вы знаете интересные истории успеха своей компании, и о них тоже писать. И истории, отзывы хорошего потребления вашей продукции. И распишите эту историю, возьмите интервью, например, у того человека, узнайте его жизнь и напишите об этом как историю, как сказка, как легенда. И это очень сильно, очень круто будет притягивать как ваших клиентов, так и ваших кандидатов в ваш бизнес. Тем самым вы заметите, когда вы сконцентрируетесь на данном навыке, будете его часто практиковать у вас начнут происходить продажи да то есть вы не будете это продавать вы не будете продавать свой продукт вы не будете продавать свой бизнес но люди будут вовлекаться в вас вот ребят это первая рекомендация вторая моя рекомендация после старитейлинга это чтобы вы не делали как бы вы ни делали, вам нужно все делать с энтузиазмом. Ваша энергетика на самом деле передается на клеточном уровне, на подсознательном уровне. Через видео, через текст, через аудио, через все это передается. Поэтому вы должны вот включить такой тумблер у себя, чтобы показать, что вы воодушевлены той идеей, которую вы продвигаете. Не может, не сможет человек, например, купить у того человека, у которого, который унылая какашка, да? то есть, ну, как бы это либо прикольно, либо грубо не звучало. Если вы унылая какашка и вы пытаетесь рассказать, какой у вас, нахваливать, какие у вас есть результаты, либо чего, к чему вы стремитесь, какой у вас уникальный продукт никто не будет его покупать, потому что вы унылая какашка, а с унылыми какашками никто не хочет иметь дело поэтому включайте энтузиазм да, то есть Пылать вот этой прям энергией, энергетикой для того, чтобы подзарядить человека. На самом деле сейчас проблема нашего общества в том, что они приходят в интернет, они смотрят сериалы, они парсят социальные сети, они ищут какие-то новости в поисковике для того, чтобы подзарядиться энергией. Да, то есть практически каждый из нас это энергетический вампир. Так будьте вот этой подзарядкой, да, то есть подзарядным средством для того человека, который ищет какую-либо информацию. Отдавайте... <связывая> подпитывайте его, и тем самым вы будете луч... луче зрением того, за которым будут постоянно следить, и за которым будут постоянно вот так вот в сцепке следить, потому что вы будете постоянно их мотивировать, вдохновлять. А это одно из самых вообще из самых продающих из самых. У уникальных направлений потому что люди которые научились вдохновлять и мотивировать передавать свой энтузиазм это одни из самых богатых людей на планете вот ребят не какая-то презентация унылая да то есть а именно вдохновление и мотивация также не забывайте в всех своих историях либо какой-то текст пишите всегда говорить о том причину о причинах, почему вы в этом вовлечены. Людям неинтересна обычно информация, им не интересно, возможно, результаты там, дяди Степы. Если они читают вас, им интересно, почему вы выбрали это направление, почему вы пользуетесь тем-либо иным продуктом, почему вы заучаствовали в каком-либо направлении. Это причина, да, зачем. Но многие часто говорят эксперты если вы знаете зачем у вас не возникнет вопроса как да? то есть и когда мы начинаем в своих историях своих презентациях своих видео часто рассказывать почему мы делаем то либо иное либо другое да то есть вот, ваша миссия ваша причина Почему мы каждый день проводим прямые трансляции? Почему мы основали сообщество ⁇ Про? А все для того, чтобы наша миссия ⁇ соединить предпринимателей домашнего бизнеса и сделать их путь намного быстрее. Да? То есть для того, чтобы они стали успешными, они выходили на сцену, и они за короткое время, за год, максимум за два, выходили на 5-7 значные чеки в своем бизнесе. Это наша миссия, мы это делаем, потому что никто этого на рынке еще не воплотил. Я понимаю, что нам будет это сложно, но мы это делаем, потому что это наша миссия, это мое видение. И это меня вдохновляет на самом деле. Если вы не найдете причину, если вы не найдете почему, вы очень быстро сдуетесь. И тем самым вам будет сложно двигаться и развиваться в бизнесе. Третья моя рекомендация, которую я хочу вам дать, это, наверное, одна из самых важных, это развитие навыков skill sets, как на английском говорят. Это одна из огромно составляющих причин, почему вы либо преуспеваете, либо вы не преуспеваете. Прислушивайтесь к своему спонсору, к своему наставнику. И в особенности в том начале, в котором вы находитесь, и если вам спонсор говорит сделать то, сделать второе, третье, четвертое, пятое, начинайте прокачивать эти навыки. То есть, если вам говорят сделать то-то, то-то, то-то для результата, начните это делать и прокачивайте до тех пор, пока вы не станете профессионалом в этом направлении. В каждом деле, в каждом направлении можно стать профессионалом. Если у вас нет результата, это всего лишь недостаточность навыков, это всего лишь недостаточность прокачки ваших навыков. Вы недостаточно экспертны в этом направлении. А экспертность все про.. Эксперт нам приходит только через практику, никак иначе, то есть вы не сможете вдруг научиться хорошо проводить переговоры, если вы их не делаете зачастую в своих коуч-группах, в своем наставничестве, в своих тренингах я людям даю определенный скрипт, например, продающий консультации, которым мне выстреливать до 80 процентов конверсии, да? то есть если со мной общаются 10 человек по скайпу, я их либо рекрутирую, либо продаю им какой-то продукт, и у меня конверсия 8 человек, да, то есть минимум это 50 процентов, как я и говорю, когда у меня голова, например, болит, но когда я даю, например, новичку не, у него нет такого результата, хотя это самый сильный скрипт, который вообще можно найти на рынке СНГ. А все потому, что это все приходит с практикой, и мне это сра сразу же не удалось. Я проводил консультации, консультации, консультации, консультации, и с каждой консультацией у меня выходило все лучше и лучше и лучше. Когда я проводил анализ, я понимал, что именно через это я хочу становиться профессионалом. Поэтому, ребят, везде нужно прокачиваться, в любом направлении. Найдите свой, э, тот навык, да, то есть, который э, сильно повлияет на ваш бизнес. Рекрутинг, продажи, холодные звонки, теплый рынок, э, вебинары, э, видеомаркетинг и много-много другое. Определитесь хотя бы с одним и про прокачайте этот навык до посинения, до экспертности. И на это может уйти любое время. Это не за день делается, не за неделю, не за месяц, но проделав несколько действий, вы увидите, что с каждым разом вы становитесь все лучше и лучше, все лучше и лучше. То же самое в сторителлинге это касается, да, то есть во всем, всем о чем мы говорим часто, чему мы постоянно обучаем, этим постоянно нужно заниматься, чтобы прокачивать, чтобы э, э, прорабатывать эти навыки и становиться в этом экспертным. Итак, ребят, если вам было полезно, ставьте восклицательные знаки, ставьте лайки. Если не хотите потерять и хотите пересмотреть э, эту трансляцию еще раз, мало ли по какой-либо причине вы отклонялись и можете забыть делать репост к себе на, на стену. И также не забудьте заглядывать э, к нам на стену э, нашего сообщества Business Chance Pro. Там есть очень прикольный подарок. Мы создали э, э, определенный лид-магнит и даем вам инф информацию, а именно простой секрет топ-чеков, чтобы получать больше подписчиков, клиентов и партнеров и заработать денег в своем домашнем бизнесе уже в самые ближайшие 10 дней, либо меньше. Мы там, я там много рассказал о привлекательном маркетинге, о том, как вы можете в своем бизнесе использовать привлекательный маркетинг и вовлекать человека, не вовлекая. То есть, стать той персоной, которая привлекает людей на полном автомате. Поэтому, ребят, закрепленная запись у нас на стене, подписывайтесь, вникайте, внедряйте и будьте успешны в своем бизнесе. С вами был Виктор Банделет. Пока-пока и до следующих встреч, ребят.